Сегодня я буду заниматься упаковкой картины для перевозки в Швейцарию. Перед вами сама картина в Раме. Прежде чем завернуть картину, я проверяю углы на сколы повреждения. И если я вижу, что углы повреждены, то для этого у меня есть специальная вот такая паста фирмы Leon Art Сервис итальянская, черного цвета, то есть они есть разного цвета, у меня целый набор этих затирок, вот пожалуйста, разное золото, серебро, разных оттенков, вот и есть фирма Golfinger. дальние-дальние роллы, это помогает удалить повреждения, спрятать у углов рам, к сожалению, это достаточно частое явление. Затирается все это обычной тряпочкой. Паста густая, берется паста, выдавливается чуть-чуть на тряпочку и наносится на поврежденный угол. Она очень быстро высыхает. В принципе, ничего страшного в том, что углы повреждаются, нет. Это очень частая при транспортировке ситуация. И не только при транспортировке, вообще при использовании. Вот. Первое, что я делаю, это соберу уголки. Их нужно 4 штуки. Они универсальные, уголки антенн из картона подходят на большинство рам. После того как углы подсохли, одеваются уголочки по защиты И работа берет обычный скотч. Кусочками аккуратно подклеивается, если еще кучу не хватает, мы нарезаем еще. На таможне работа э, моей является культурной ценностью поэтому э, надо быть готовым к тому что на таможне она будет полностью распакована осмотрена таможником э, поэтому рассчитывать на то что вашу работу упакуют также аккуратно к сожалению не стоит надо быть готовым к тому что работа будет скрыта осмотрена на таможне У меня есть э, сопровождающие документы полученные в министерстве культуры они сейчас делаются в электронном виде вы их сами распечатываете и прикладываете к отправлению выглядит это следующая этап упаковки по это Воздушно-пустыльковая пленка. Я оборачиваю работу несколько раз. У меня уже подготовлен кусок пленки с картины на внешней стороне. Это делается для удобства, потому что работы были на выставках, в музеях, в том числе, когда работ много это ускоряет упаковку картины также все упаковываем воздушно- пузырьковую пленку скотчем С этой стороны потом по краям скотча много не надо нужно просто зафиксировать Ну, как бы чтобы упаковка не давала картине перемещаться по ящику во время транспортировки. Ящик я подготовил из фанеры. Края фанеры сделаны из планок толщиной 1,8 см. Боковины сделаны из. Фанеры 0,3, самой тонкой фанеры, которая есть миллиметра. И там же эти боковины проложены еще киноплексом. Что как бы смягчает и защищает живопись. Так, все. Упаковка работы завершена. Это альбом 2015 года размером 20, на 24 и 9. В толщину она 2 и 6, и вес у нее почти два килограмма. Итак, я подписываю альбом. Далее упаковываю как э, альбом уголками, защищаю. надеваем пакет из воздушно-пузырьковой пленки. Документы, благодарственное письмо и ярлыки цветные для коробки. Значит, благодарственное письмо. Подписываю. Он распечатан на принтере. еще конверт. письмо готово. Печень больше не нужна. Так, бьем. Кладём. Проверяем два договора. Кладем в папку. Готово. В этой посылке пойдет альбом 2009 года. вес его 500 грамм. Габариты тридцать один и шесть на двадцать три и три толщина пять, ну миллиметра. Упаковываю я это. У меня осталась упаковка от книги Озон. Полученка по почте очень удобная. Сюда вот так вот помещается книга это заворачивается в картон далее скотчем фиксируется для того чтобы не от не вскрылось Ну, тут места фиксирую. Обычно они просто полосой фиксируют. Одной единой. Просто то, что только коча считаю не нужно. Так, все. Все предметы подготовлены. Так. Теперь смотрите, из чего сделан ящик. Это у меня 4 заготовки боковин. Вот, значит, боковины сделаны из фанеры толщиной 1,8 мм значит у одной планки 51 высота ширина у них 12 сантиметров у всех у второй планки 37 высота также есть подготовленные два листа фанеры размером 51 на 41 для финального сбора ящика. Вот трафарет. Для того, чтобы нанести по трафарету вот такую надпись, понадобится... Я использую КимТек. полончик аэрозольный красный. Очень удобно. Быстро это делается. Итак. Собираем ящик. Ящик у меня вот такой. Здесь внутри уже лист пеноплекса выпиленный под размер. Вот есть такая ручка. Вот, то есть это сторона, которую на таможне а, можно будет разобрать и вы, что находится внутри. Так Сначала я кладу книгу Белый город. Потом кладу картину она входит туда довольно плотно в упаковке картина документы книги. Убеждение от ударов и крышку фиксируем. Фотографию изображения картинки. Сопровождающие документы с экспертным заключением что картина является культурной ценностью для прохождения растаможки э -э идет во внешней стране посылки в принципе ее можно закрепить скотчем к ящику прикрепить либо просто сопроводить в почте отдав курьеру все, всем спасибо за внимание. Вот так выглядит ящик. Готовы к отправке. Сейчас получила все прекрасно доехала. Тут конвертик с документами, и где-то я видела зелененькое то есть, все свист пост. Не надо ничего. Ну, в общем, что на ввоз все пустили, и ничего я даже не платила. Слава Богу! Ничего не повреждено, все целое.